Туху божество, зверь миров спящий на дне Тихого океана, но тем не менее способный воздействовать на разум человека. Впервые упомянут, в рассказе Говарда Филлипса Лавкрафта Зов Ктуху 1928 года. На вид Ктуху разными частями тела, подобен осьминогу, дракону и человеку, судя по таинственному древнему изваянию из рассказа, чудовище имеет голову с щупальцами, гуманоидное тело, покрытое чешуей, и пару рудиментарных крыльев. Описание из вымышленного журнала Густава Йохансена добавляет, что ктулху хлюпает и истекает слизью, а тело его зеленоватое, студенистое и чудесным образом регенерирует с наблюдаемой быстротой. Точный рост его не указывается. Йохансен уподобил чудище ходячей горе. Ктулху принадлежит роду древних. Он лежит во сне подобном смерти, на вершине подводного города Рльех, посреди Тихого океана. При верном положении звезд Рльех появляется над водой, и Ктулху освобождается. Ктуху способен воздействовать на разум человеческих существ, но его способности заглушаются толщей воды, так что подвластными ему остаются только сновидения особо чувствительных людей. В зове Ктулху сны, напускаемые Ктулху, сильно ужасают видевших их, и порой доводят до сумасшествия. Ктулху инопланетное существо, не схожее ни с чем. Культисты убеждены в великой мощи своего идола, и гибель цивилизации представляется им весьма вероятным, хотя и незначительным, последствием пробуждения Ктулху. В книге 1928 года, Ктулху был побежден тараном корабля, который разорвал его тело, и тем самым дал время экипажу скрыться. Но счастье продлилось недолго, и Ктулху спустя несколько минут уже вновь собрал себя из месива. Это говорит о том, что Ктулху не силен физически, а вся его сила заключается в телепатии и регенерации.